эти а, при очень классных зачастую идеях, но они очень а, узко мыслят, очень, находятся в очень серьезных рамках, то есть это связано может быть с малыми городами, сейчас пока вот даже непонятно с чем, но вот есть вот такая как бы легкая зашоренность и вот отсутствие понимания того, как эта идея в принципе, как она связана с а, другими идеями в этой же сфере. И мы как раз вот э, после первого дня работы с идеями пытались с ребятами выйти на какие-то более глобальные тренды, то есть мы э, предложили им посмотреть на их идеи и на ту сферу, которую они выбрали, например, экология, образование и так далее, да, ну, более широко, то есть посмотреть, что в этой сфере есть еще, какие проекты реализуются, и на основе этого попробовать посмотреть, куда их идея встраиваться, то есть где ее место. То есть это совершенно новая идея, это идея, которая что-то повторяет, но в других условиях, или это идея, которая, там, не знаю, устарела 20 лет назад. И нам кажется, что вот сегодня, благодаря еще вовлечению э, экспертов, э, вот в доработку этой идеи, ну вот, у ребят случился какой-то ну, такой, скажем так, прорыв, не побоимся этого слова, да, когда они действительно свои идеи, во-первых, увидели немножко в другом ключе совершенно, да, а во-вторых, увидели, ну как они встроены вот в ту систему, в ту повестку, не знаю, в те тренды, которые сегодня есть. Можно сказать, что сейчас уже ребята все-таки, на мой взгляд, вышли на достаточно интересные вещи, которые, э, э, ну, не зацикливаются рамками одного города, во-первых, да, то есть встраиваются в какой-то мировой и национальный тренд в этой сфере, да, там, ну, экология, образование и так далее, да, во-первых. А во-вторых, что важно, ребята готовы сегодня эти проекты масштабировать, то есть они хотят их делать в разных городах. Проектные идеи пока совершенно разные, где-то есть там, ну, очень простые, где-то есть такие достаточно сложные и, на мой взгляд, трудно реализуемые, но ребята вот вроде как уверены в том, что они готовы и могут их сделать, поэтому будем смотреть завтра, послезавтра, когда они уже будут это в проект упаковывать. Ребята, которые прошли через там детские форсайты, которые своими руками уже делали какие-то маленькие проекты, они с большей как бы, ну, активностью, с большей готовностью откликаются на то, что им предлагают. Они более, называться более правильно реагируют, скажем, на какую-то обратную связь, да, на какую-то критику их идей. То есть они действительно ну, готовы к тому, чтобы... Вот ну, двигаться куда-то дальше и мне кажется это очень важно просто мы э, сравниваем немножко две смены смену от роснана, да. где ну техно лидеры техно -предприниматели, да и вот наших мне кажется что здесь ну во-первых да проблема и малых городов а, но мне кажется проблема еще в том что а, у техно лидеров есть некие институции сейчас институты которые а, у ребят ну, подростков да которые позволяют им все-таки в процессе какой-то деятельности постоянно эти тренды видеть ну например кванториум да? понятно что там история в большей степени технологически, понятно что попадая туда они видят там и роботизацию и технологии и так далее да вот в социальной сфере сегодня такого вот нет я так понимаю вообще в принципе такой таких институтов в регионах и они вот, получатся нужны получается что детский форсайт фактически единственная сегодня история которая вот, каким-то образом детей Пытаются с, э, подвести к пониманию каких-то социальных трендов, трендов там, экономических, трендов развития, там, сообществ и так далее. Стадецкий форсайт наверное, года 3, так вот глобально, да. То есть, ну по идее, конечно, Потихоньку формируется все равно какая-то когорта ребят, да, то есть выпускников детского форсайта. Понятно, что пока мы с ними как-то системно, наверное, там уж прямо сказать не работаем, да, но по идее действительно то сообщество, которое в перспективе может стать ну, какой-то вот базой для каких-то социальных изменений в разных регионах.